Ютуб, привет, я сейчас сижу на трову, у нас стрим каждый день здесь, смотрите, сегодня конкурс на 2500 рублей на Трово, переходите по ссылке, нужно будет как всегда всего лишь догадать число, 2500 рублей можно забрать изи, жду всех на Трово, ребятушки, конкурс уже будет через, блядь, полчаса.